Так, всем привет, друзья. Сейчас я собираюсь сделать рисовую кашу. Вот у меня а, поджариваю пар. Пару колобольцев. Лук нафинкевала и морковь, На водинку выкину. Это обжарится. А затем я закину туда рис и залью водой. Будет у нас с снято. Это вкусно мне нравится. Закроем подкрытку. У нас заморозки начинаются. Сегодня одно яйцо снесли. И вот они у меня лежат пока здесь. Ну, может длину думаю сделать или что-нибудь там такое со Короче, вот так вот. И хлевушок сегодня закрыла козляток. Всех кур. Так как козлятки мерзнут, похолодало. И гусей занесла, надо было, думаю, видеокамеру взять, как я гусей ловила, как змей. Вначале шею их не придавлю, за шею схвачу, и тело потом, чтобы не клевались, а потому что они, о, они дикари. <coughs> Затем у меня Фарида вчера ротовирусом заболела. Кошмар. Вечером у него началось, и почти всю ночь вот вливала, бегала. Ну, короче, чистила свой организм, называется. Даринка-то сейчас почти не спала, у нее носик заложен. Ну, то есть, как ручеек все бежит, я этим каплями капаю. Сейчас вот думаю, вчера не успела даже помидоры посадить. Динарка у меня ходит. Сейчас девчонки у меня маленькие, самые маленькие спят. Динарка бегает. Динарка, привет всем, скажи. Там еще говорит, разив, у Давида пришел друг. Вот, вчера не успела посадить. И думаю, сейчас посадить помидоры, а затем... А затем... А затем вышивать дальше брошку свою. Могу даже вам показать. Одну закончила, почти закончила. Ну, пока вышивалку я сделала, а булавки еще пока все это... Потом... И хочу, давайте покажу. Вот мой рабочий материал, все здесь лежит. Дети здесь не достают. И короче, вот оно у меня. Яблочко, вот здесь надо будет, мне. я все прошивала бисером, цепочкой, контур делала. И вот это аккуратно мы а, надо будет все вырезать кожу сделать булавку соединить и брошь готова будет ну, так вообще мне нравится и, а следующее яблоко хочу сделать красное и зеленое как инь-янь получается Такой красный и зеленый. вот так ничего да в принципе друзья мне нравится вот смотрите что мусор семечки накидали мне здесь Используют... Больше никуда нельзя, это я здесь ставлю, а... миллиона... короче, вот так вот. короче, говорила мою кашу, нашу кашу, больше так... это, это какая-то дрянь, Амина сказала, ай, Давид, иди посмотри, я вот всех подряд называю, это каша, Давид, будешь кушать, да, Ладно, ты иди, варенье это... Амина, будешь кушать? Давай. Покушайте, я потом сажать буду. Некогда, э, здесь места не будет. Это, это... Да, варенье, да, раскидали. Сейчас. Это мы, да, мы мы спали сегодня, да, Амина, спала у меня? Она... Она... Амина спала у нас? Это, так, это Давид, он пальцами кушает варенье, вкусное, наверное, варенье. Да, я хочу медузу. Ты тоже пальчиками кушает? Да. Да. Я хочу, ну, я... Кто, кто кушать-то будет, идите, Давид. Потом вечером, наверное, это. Яйца с хлебом пожарю. Это там хлеб твердый стал. Будете разифом кушать? Не знаю. Разив-то будет? Ты маленькую ложку. Маленькую ложку. Тебе маленькую? На, какую тебе выбирать. Маленькую ложку. Хлебушек будешь? А? Она не будет. А, а ты-то она... будешь? Он, то есть, не будет. Ладно. Я буду. Давай, ты ешь. Две ложки большие. Всё. Хлеб нарезать? Хлеб, давай. Не надо? На ложки-то я сюда вытащу. Хотя не, не надо, я сам. Тай, Слав, сделать, сделай термина. Да? Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Нет. Так, мы же бегали, а Вон хлеб я вытащил, он другой хлеб вытащил, я еду. Не-не-не, альфа-то. То есть случится этот стол у нас двигается, так куда сюда сам ездит. И гулять тут, как тут. Ты куда пошел? Да? Даринка подавилась. Приятного аппетита, встала. Оттой, да, вон чай. Пей сладкий. Будешь с лимоном? Будешь? Да, оттуда ты ешь, конечно. Давай, все, прям. Вот я не Да, я сейчас Дарину буду кормить тут. А кушать стручь, мама, угу. А вот у нас динарка пришла мама, кушать. Водичка водичку с лимоном тоже. Водичку с лимоном? Да. Лимон-то последний, наверное, вон кинули. Вон, можешь взять? Нет, ну? там еще есть. Есть? Так, вот. А, я не вижу. А, ты много всего не вешай. Еще водичку дай. Маленькому Мам, хватит. У -у -у. Дам, дам, дам. Что, что, еще, еще, еще водичка? Водичку с лимончиком, что ли? У -у -у. Давай. Знаете, кушайте, потом я это посадить надо помидоры мне всегда. Там еще мало. Да? топ-топ. Это Смотрите. Короче, я покалываю а, тары из-под торта. Мне нравится, их сажать И буду сеять помидоры. Это я все собирала всегда собираю их. А потом высаживаешь и укидываешь. И ждешь следующего года, У меня куда-то стаканчики делись, не знаю, я перец обычно туда в них сажала сразу с одного раза, чтобы их пересаживать. Могу найти на старом подвале. Сейчас. Так, все, пора у меня пошла девчонок мыть завтра в садик. И кигуруля, деловая колбаса лежишь, да? Лежи, лежи. Так, и разбавляем земельку, которая у нас придет на посадку. под помидоры перчик у меня переехал уже на окно на окно на око на укоку на переехала девчонок покормила сейчас сама поела теперь можно посадить со вчерашнего дня хочу посадить но если дети заболеют, то все. У меня, кстати, уже второй раз заметила предупреждение какое-то идет насчет болезни. Не знаю, я говорю, может, бабушка предупреждает. И сразу на следующий день у меня дети заболевают. Хотя когда не было, не знаю, рассказать, не знаю, нет, подумайте, чуть ней опять не то. Ну, факт в том, что я уже первый раз как-то подумала, но не придала значения этому. А второй раз вот такая ерунда произошла, и у меня, ага, совпадение. Вот то же самое, почти только уже за окном это было. Как будто кто-то сарапает я окно. А первый раз как будто дома, где у меня подсветка стоит, а под цветы цветы где посадила и короче как будто провод дергают и перестает он дергаться я думала тигра я проснулась ночью и слышу это и скрежет не скрежет я говорю тигра иди отсюда не мешай спать потом я встала и смотрю у меня тигра у девчонок в зале на диване спит вот. в зале на диване спал ну и потом ротовирусом заболели. И вот позавчера тоже. А вчера ночью, Позавчера ночью, да. Сейчас ночью у меня Даринка проснулась даже. И, и короче, скрежет такой. Скребется в окно кто-то и перестает. Скребется и перестает. -мо, проснулась. Даринку взяла, в зал пошли мы. До 4 утра она не спала. Мы с ней сидели. Она играла, ползала. Ну, потом у нее и у, у нее, ну, как простуда, ну сопельки пошли. И фарида у меня к вечеру все. Очень сильно вырывала. Очень сильно я уж испугалась даже. Ладно, у меня благо таблетки есть от этого всего вируса. Вот. Ну, конечно, заранее я закупаю эти таблетки, чтобы не опрофаниться, чтобы не натянуть вот это все болезнь. Сразу вовремя начинать лечить детей. Сейчас Тут... сеять буду помидорки. помидорки? Ну, а тоже. Ты тоже хочешь? А? Ну, давай. Сейчас я тебе буду говорить. Мама, ага, ж еще жалуемся все. Они там песню записывают. Ай, не трогай, Давид, не трогай. И он Дамир убежит потом домой. Ай, Дамир, все его Дамиром называют. Разив, Дамиром все называли. Уйди, убери. Руки уберите, а дайте кисту рук. Не люблю. Земля теплая. Да, хорошая, я знаю. Вас, ну руки, а? Думай, иди. У тебя разбит, убежит домой скоро. уже. Наконец-то ты Что? Наконец-то ты его. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, жвачку ну, ну, ну, тебе ну, ну, ну, ну, тебе ну, ну, ну, да, теперь да. не даст, потому что ты сказала не надо. Ты же знаешь ее, какая она. Хитрая, да. Если ты сказала не надо, значит не надо. Она пошла мыться с поригой Ты одна будешь мыться, что ли? Дарина, где? Ну, короче, вот как-то так. Я говорю, может, бабушка предупреждает. Может, не знаю, что меня предупреждают, я прям реально глаза открываю, лежу, это все слышу. Я даже себя от ушей уши заткнула на минут 10, чтобы это все прекратилось. Я опять продолжалась, как будто вот кто-то скрежет, скрежет, реально. Не знаю, что происходит вообще. Смотрите, какое оближение, какое болезнь. Мне дала шипачку. Она добрая, но у тебя. Она не добрая, она злая. Злая? Да. Зачем? Потому что она не она... любит. Она, она ж тебя любит. Она меня не любит, а она больше. Она хития. Она больше... У, у, у меня детей столько много. Она издевается да? тоже. Издевается? Да. Все, что писала. Можно делать теперь? Музыку пишет Пишет ты. Пиши ты. Что написали? А? Ничего интересного? Угу. Так ешь, ты как это? По ложке бегаешь, захватываешь. Тарелку положи, Артему предложи, может быть. Не хочешь? Артему ложу. Да ты предложи, вдруг не будет. Глорозивы предложили, он не хотел. Потом обратно в кастрюлю будешь скидывать, что ли? Компьютер сидит, у лист, да? ага. Ай, ай, давай-ка не будешь ты, ладно? У тебя ручка маленькая, много надо загребущие, как у меня большие руки. Не хочешь ты? Я говорю нет. Я сашу поела, ты была у нас Да я положу Да теперь я положу ага. давай, давай, давай будем Сейчас будем садить садить. Подожди, мама, сейчас мама. раскидаем всю землю Подготовим Мама, а вот это куда? Сядь. Это пока пустые Надо снег еще занести. Снегом присыпать. Для... Давид, Даринку смотри. А мама, я буду снегом ласить снег. Так, ну что. Ладно, будем сажать. Пока снимать не буду. Да? Угу. Так, ладно, решила включить. А, будем сажать. Динара идешь сажать, нет? Посадим сейчас самую. А Ты всю села? Ну, не хотела кашу. Вкусная же каша. А, -а, -а, потом а Я еще докупила Ириной Любашка. А Любушка, Любашка. Вот сейчас мы именные посадим на Вон, ладно, гистон! вон. Вон висит, на зеркале. Ты мне, Маика, ножницы... А, не надо. Вот. Дима, дай ему ватный диск. Ему дай. На руке? Поранился, что ли? Вот добесились. Это тавич что него. Он вот так вот сделал. Видите, он... Вот так вот. Ладно, игра, мальчишки, все время и ранят. Сейчас остановлю. Остановилась? Покажи, сильно что ли? Смотри аккуратно, чтобы не просыпала. Сейчас, подожди, не сажать. Сейчас мы сделаем такое разделение. И больше вот на этой полосе сажать. Ладно, чтобы, потому что мы в одну тару будем несколько сортов сажать. Сажай вот сюда. Ложи. Да-да! Ты просто сверху кидай, сверху просто ложи. Вот смотри, давай жди меня тогда. Это твоя сторона, мы ее приклеим туда. Это моя сторона будет. Сейчас, стой секунду. Снег занесу. Ага. Я буду то есть Так, давай мы вот так. Вот так в принципе хватит места. А у тебя пояса, потому что я хочу, чтобы у тебя было пояса, мама. Мама, что Это мы разделяем. разделим. Давай вот так на четыре части делаем. Сколько взойдет, столько взойдет. Так, что? Сейчас я тебе покажу, как надо. Семечки сколь маленькие, а эти помидоры... Кухные семена, наверное. Ай, помидоры, наверное, будет. Так что учись сажать, чтобы ты все умела у меня. И... Жалко. Не стесняется, что-ли? Так, давай, посмотри, берем, просто ложим так. Раскидывай подальше друг от друга, старайся, ладно? Мама или похоже на камни. Или даже давай, вот половинка твоя, половинка моя, вот кидай здесь, да. Ну, вот так будет, пускай. А. Кидай, кидай, ничего страшного, если близко рядом, ничего страшного, оно взойдет. Да, давай. Посыпала все? Ладно, давай, давай быстрее, здесь по одной штучке некогда сидеть. Вот так, сыпь. А то мы будем сидеть, а то до утра будем по одной семешке кидать. Вот. Так. Да. Теперь мы это сюда, чтобы, знать, пока положим. Потом земель, земелька прикроем. И снегом закроем. Давай, кидай. Вот. Ага. Пока вот так. Надо. Теперь другое. Теперь... Это особенные семена. Сейчас я тебе дам другие. Подожди, вот это мы посадим. Лось здесь. Здесь три штучки и должны не вязать. Ой, вышла, да, мадам? Так, подожди. Пойду, Амину пока. Короче, полный кипиш у меня здесь на столе. Фарида худую себя хочет показать. Так, вон, насадили мы с динарой помидор. Очень много сортов. И, короче... Убери эту какао. Так, еще осталось мне одно ведерко досадить. И всего лишь. То, осталось-то чуть ток. Так, Динара, пока не торопись. Я пока с земелькой припорошу это все. И будешь ты чуть-чуть. Так. И будешь это снег раскидывать, пока я досажаю. И будем ставить. Нет, давить ничего не надо. Я знаю, что ты придавить все хочешь, не надо давить. А ты снегом будешь сейчас кидать? Хорошо, на ложку дам. Ты еще мыться ведь хочешь сейчас? Купить. У нас Динара сама моется, да теперь? Ага, да уже сама моется. Да, мама говорит, я буду сама все делать, она даже у нас у Амины поп... не сюда, туда мама, попу потирать. Крем, кстати, у меня на тоже лучше. Да, вот тебе же в подарок взяла. Попу подтирает, аминки, кака выкидывает, бегает. Умница она у меня. Не бойся, ручками не трогай, просто вот так вот. А просто вот так? Да, просто закидываем и все. Чуть-чуть так придавили, чуть-чуть закидали. Вот. Всё. Подожди, это я закончу. Ну что, да, конечно не Все, можешь вот это видишь, я тебе подготовила. Не дави, ты землю только, вот смотри. Вот, она прилипает. Ага. Поняла? Ага, Земле понимаю. не прикасайся, пожалуйста. Да не, да. не надо, не дави пока. Там, видишь, еще место есть. Пока закидывай снегом-то. Да. Закидывай. да. Э, Ладно, делай. Ручкой можно. Нет, не холодно. Вот столько мы. Посадили много, да, лишь бы росло. Ну и сейчас поставлю, я все внесу. Я освободила место под рассаду. Папа приедет, мы его заставим делать полки еще. Попросим. Сажаем. Попробуй еще раз, нам киси-каки делали. Вкусно, да? Так у нас вон тигруль каждый день. Я зачем выкидывать буду ходить? Айда, няма, делай. У тигруля вкусно же. У тебя же горло болит. Зачем ты снег-то кушаешь? Как не Это хипот. парфюмированный мой крем-то. Красиво, на да, Тонкие. Такие волосы. Мам, давай я, баба, я покажу. Нет. Давай, покажи. Фариде очень понравился этот ободок. Давид. Мама, И Давид, не лезь! Уйди сюда, ну кипучу, не кайкнусь. Такие ободки очень красиво идут. Мне нравится, вот как украинцы носят, да, цветочные вот такие. Мне очень нравятся украинцы. Вот, вот да, да, очень тебе идет очень красиво. большие ободки, вот такие. Да, И цветочки. Нужно было Правильно. И красиво смотрится, чем эти маленькие цветочки. У вот тебе очень идет. Я и сама бы носила. Украинские вот такие большие. Мам. Да, да. Украинские Цветы, маки-то вот красные, да, у них. Да, ага, да, да. Желтые еще же какие-то. Ну, национальные. Желтый-синий у них. Желтый-синий. Да, да. Я же делала резинки тоже. <laughs> Желтый-синий. Маша, я не хочу, чтобы украинцы делали. Мама, покажи. Ой, ой, фу, уйди отсюда, уйди, не позорь меня. Сейчас откормлю. Ну вот и видно же. Мне стыдно, что у меня такой худой ребенок. Динара, ну, ты динара. у меня родилась, динара. ладно. Мама, я Я Хорошо? Динара, там бананы, наверное, набрали уже. Тебя. Мыться можешь. Ой, кто как это подзялся? Ладно, мойся. Завтра да, больницу за справкой с поредой. Уйди, все. Не холодно, Динар? Не, не холодно. Ладно, давай заканчиваем. И все. Я уношу потихоньку. Так, это все. А, блин, нет, не холодно. О, это тот такая. Я тоже заколку принесла и показывают нам. Пришла моя помощница. Девчонка. Вот задела земельку-то. Вот дай я тебе покажу, как надо. Смотри. Встала, мама, да? Снег тает. Вот смотри, одной ложкой берешь, другой выщаешь. Это так. не мама. На. Это ты, я, мама? Этот мою, Давай, делай. Давай, делай. Ой. Ладно, ничего страшного. У тебя, видишь, снега нет на ложке? Не надо давить этот снег. Вот отсюда бери с ведра и туда кидай. Ну, Аминку бери лучше фотка. Одна фотка. А. Это кто? Далина. Далина что ли? Амина а. любит фоткаться, да Амина? Да. Бери. Пойдем фоткаться. Пойдем. Бери. Потом. Давай потом, конечно. Всем пока скажи.